Паданг Бэй. Волна волну с собой тягает и разбивается о мол. О вечной жизни размышляет тенечки, сидя богомол. О, здесь никто не унывает, и если гол...